Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы будем распаковывать крепление, велосипедное крепление на Фаркоп от итальянского производителя компании Peruzo Данное крепление рассчитано на 4 велосипеда. Сейчас мы скумаем, посмотрим коробочку, что внутри. В коробке у нас лежит основная часть крепежная к Фаркопу. для самих велосипедов для велосипеда. Также ремни, хомуты, болты и крокодилы болтыпе для зажатия ремней. Значит, вот такими вот резиновыми ремешками крепятся Велосипед, зажимаются и они висят. Данное крепление не является платформой. Велосипеды устанавливаются на крепление за раму. Крепятся за раму в висящем положении. Нижняя часть затягивается ремнями. Вот такие вот ремешки. Вот сюда ложится рама, и ремешками затягивается весь слабор для четырех велосипедов на каждый велосипед отдельно два фиксатора и каждый парень. Ну, по ремню по две точки э -э, в инструкции также есть иллюстрированная инструкция можно посмотреть как устанавливать, как собирать ключ для зажатия Само укрепление на фаркопе, то есть мощный рычаг, мощный ключ. Заглушечки и ремешки. Вот такие вот ремешки с заглушками для затягивания велосипеда. Вот эти вот ремешочки, на них надевается специальный чехольчик резиновый, поэтому велосипеды и автомобиль будут без здесь ничего. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезно для вас.